телевизора Шиваки не загружается прошивка. Вот так вот включается. Несколько секунд горит. Потом отключается, снова включается. В интернете есть видео, как с помощью обычного программатора с Алиэкспресса. Без всякого паяния, припаивания, отпаивания, просто э, вставляется плата шлейф и все перепрошивается и он работает но я не хочу этим заниматься